и без меня, в ее уставясь взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку. За все, в чем был и не был, виноват.